В главных ролях Конченый идиот Самый сексуальный мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик Говнюки не доходит до и Гедди.